Привет, друзья! Наступило утро, три утра. Сейчас пошел. Вот у нас солнышко сходит. Народу нет. Народ спит, умный народ. А я пошла работать в огород. Взяла сразу поросенку. Поросенку, короче, козу дойти. Андрей подойдет. Может, я сделаю. Надо траву дергать, потом начнутся ягоды и некогда будет. Так что, как-то так, друзья, работать надо. Отоспаться а мы всегда успеем. Там сосед у меня в огороде говорит, ты что ты так рано встаешь? надо спать. Я говорю, зимой отоспимся. А лето, оно короткое, надо поработать. Это лето нас целый год кормит, так ведь, согласитесь? И спать ты неохота. Сейчас, тем более, на носу очень жар, жар, жаркую погоду, я обещала, 33 градуса. Так что надо поработать. Пошла я. После там поговорим, да? Ну что, друзья, я пришла в огород. Поливаю, потому что вчера не поливали вечером. Андрей приходил. Я же с пирогами занималась, мне некогда было. И вот... Поливаю, хожу. Морковку поливаю. Ничего, растет прямо на глазах. Если ухаживаешь, то, конечно, будет расти. Виктория, вон, то есть, нет, Надо собрать сегодня. Сейчас тыкву, кабачки полью. Травы здесь, друзья, не обращайте внимания. Короче, не успеваю убирать я ее. Вот так, вот. вот так я работаю до 8 часов, а после 8 я домой. Фу. Почему до 8? Потому что дети просыпаются, потому что надо быть с ними. Ну, Кушать сегодня не буду готовить, вчера я суп сварила, так и не съели, в холодильник поставила. И... пирогов вчера много настряпала пускай едят а буду заниматься если Даринка даст Даринка вообще стала ручная никому меня не дает ревнует а так я весером жгуты вяжу. вот Фарида мне сказала мам свяжи мне голубой жгут Я сказала ладно Надо связать Дети просят надо Вчера еще девчонки у меня Браслетики решили вечером делать Вот и пришлось помогать, сидеть с ними а у меня наоборот, мне это радостно То, что есть желание у них Что-то делать самим, творить Да и мелкая моторика работает Так ведь? Так, капусточку посмотрим Капусточку посмотрим Картошка только сходят Ну ничего, нормулька вот она у нас. Сейчас нормально будет. Так, сегодня вечером капусту нас будет парить Бархаться цвести начинают. Я прыснуть надо некоторые штучки, брючки. Там я вообще поздно посадил. Это вообще поздно. Сейчас вырастет. Главное посадить и ухаживать. Ухаживать не будешь, ничего не будет. Согласны? Согласны. Яблочки. Каждый год дают яблоки. Смотрите, вон яблоки. Они такие вкусные, сладкие. У нас дядюра, когда приезжал с севера, с Байкита, он очень любил эти, эти яблоки кушать. Придет в огород, сорвет. Он как вкусно, говорю. Все. Пошлите, суккультанты покажу. Я прям не нагрожусь. Я их буду каждый раз показывать. Каждый раз. Обижайтесь, не обижайтесь. Мне они нравятся. Смотрите, какие маленькие цветочки. Красота, прелесть. Вот этот начнет свистеть. Но Мне кажется, они одинаковые, что ли. Цветы-то. Как звезды, да? Их еще так много. Вот здесь то же самое. Это паутинкой. Она Таня давала в том году мне. А это мои. Она вот с паутиной мне дала. Остальное все мои. Мои красавчики. Обожаю я вас. Просто обожаю. Смотрите, какой темный цвет берет, набирает, потому что солнце попадает. Им это нравится, я смотрю, им это очень нравится. Так. Поливаем пока. Пока поливаю. И потом начну вот, вот эту сторону. Защипаю. И вот там уберу. Так что слушаю русское радио и работаю. Так что так-то так, друзья. Ладно, пошла дальше работать. Василек. ты куда в стул? На мои любимые цветы. Оборзе совсем. А он у меня поел. рыжную консерву там курицу Ну, которую сама делала. На балконе стояла. Слышно, да? Витамины, да. Ешь тоже. Летние витаминки. Рыжий. Ты рыжий стал на морду, на харю свою. Ну чё, друзья, я и закончила. Так, русское радио слушаю. Тусю я в огороде. Потанцовываю то. Когда заканчиваешь работу, о, мне так нравится. Прям балдю. Короче, ладно, танцы танцами. Хочу показать, что я сделала. Соседка пришла уже. Типлицу открывать. Я уже давно открыла. Какая-то Фигня. У меня руки грязные Потому что я траву дергаю только Без перчаток Не могу я в перчатках дергать Не чувствую траву И короче меня какая-то ерунда укусила У меня губа опухла Ну в принципе у меня губы и так пухлые да? Но чувствую что Вначале же шгло очень сильно А сейчас оно опухло И будет у меня половинчатая губа Ну чё? Вот моя работа. Закончила я здесь. Круто, да, друзья? Мне самой нравится мой огород. Не люблю траву. Здесь прибрала все. Сейчас редьку досажу. Зеленую посадила, черную хочу посадить. Но а это место я оставила. Чуть-чуть оставила. Дай бог может песочницу сделать ребятишкам, чтобы они сидели не в огороде моем, а сидели в своей песочнице. Вот. Так камера динди спускается чуток. Прелесть, люблю свой огород, обожаю свой огород. Вы просто не представляете, как я его люблю. Все люблю, как растет, как цветет, как пахнет. Красота только сегодня буду собирать вечером Вон Краснущие Сяд Сейчас еще к вечеру покраснеет Два дня назад собирала Вот они Красопеты Красопеты мои Ромашки жду, когда они расцветут Это, видимо, мини Это Макси а это средний Мини мак, э, Мини, средний Макси Круто, да? Круто, мне все нравится Сейчас время уже 6.30 Пойду Хрюньку кормить Хрюньку покормлю Курочек покормлю, коз выведу Может к тому времени и Андрей подведю Вот Ну и хозяйство не буду пока показывать чуть пусть подрастут вот такие пироги Любуюсь, любуюсь. я люблю когда заросли ну вот я все одна и прибрала всю траву ладно пошла кормить, а то хрюнька уже кричит там у меня хрю, хрю она у меня такая интересная она, знаете, чебурашка, я ее чебурашкой называла, она ушастая такая, пятнистая, к рукам привыкшая. И, короче, играть я с ней начала. По носу глажу я ее, она хам у меня за палец. Я чуть не выпала, представляете? Дикарка. Ну, интересно, она играет, так на улице бегала у нас, там ну, там, в загоне. Там рыть начала у нас, побег совершить хочет, а козочка у нас гусей выпускает, двери открывает рогами своими. Короче, у нас все хозяйство умное, все побег хотят совершить. Это же, вот она охота бегать по всем этим. все покусываю не могу она у меня пухла, блин ладно пошла покормлю время уже надо домой осталось мне полтора часа сейчас на хозяйстве минут 40 и все и домой банки стоят, колыши простираны. Ну вот, друзья, я пришла 8 часов домой, да? И сегодня мы с Андреем на поле съездили, на мопеде, на кладбище к мамульке, бабульке съездили, проверили, нам, что там делать. Затем съездили я Андрею на работу. Посмотрела я у него плитку. Ничего не снимала, конечно. Думаю, не, не надо. Затем постирала сегодня. Стирки накопилось. Детей. Дети у меня каждый день переодеваю, потому что грязно ходить неприлично, некрасиво. В итоге вот а, сейчас я собираюсь сделать чеснок, стрелки, промыла все, убрала Саму эту стрелку то а зелень то оставил сейчас буду я его через мясорубку прокручивать солью э, пересыплю все и маслом сверху полью и все и в холодильник поставлю кипячу Андрей проверил, кипячу я здесь а, кастрюли, которые не могу уже смотреть, уже все накипело, как говорится, накипело. Ну, что делать, какую себе работу найти. В итоге вот, кипячу я ее. Вот, вижу такие просветы из бисера, смотрите. Мне очень нравится, красавочный смеек и сейчас три кастрюльки у меня белые уже не белые, они желтые их надо промыть хорошенько вот, тоже замочила сейчас внутри еще маленькая кастрюля короче вот работаем друзья, работаем бесконечно работаем сейчас я вытащу мясорубку прокручу и начну делать это утреннее, утреннее молоко. Мы его пьем с кофе, чаем. Очень вкусное молочко. Остатки на вечер добавляем поросенку, а свежее домой. Ну вот, друзья, у меня получились 4 мини-баночки. Совсем мини. Не знаю. Думаю, больше не надо, не стоит делать. Ну оно ядреное получилось. А почти как хреновина. Хреновая закуска. Я аж а... посчесала так рукой. Потрогала рукой, короче, у меня там это Чесалось, да. И у меня задрало прям. Я думала, до слез аж что это? Короче, термоядерная получилась. Закуска к супу. Ну это теперь я в холодильник поставлю и все. Отлично получилось. Хватит нам. Потому что еще будем делать просто хрен. Потом хреновую закуску. Ну вот. Закусочек таких. Мини-баночки будем. Накладывайте и все. И в холодильник. Кто пришла к нам сюда? Привет скажи всем. Привет. Привет, Приветули скажи. Приветули. Ой, слезы. А слюнки текут, потому что у нас зубки выходят опять. Да? На, Руку, смотрите, что хитрая такая. Все, накидала опять мне там. Дарин, ну-ка собирать. Так, девчонки мои, куда собрались, девочки-красавицы? Волосики надо собрать, а то очень жарко. Все, стави мою кушелью, ущелью. Да и дайте пеху. Твои витамищины. Вы одинаковые одели, да? Да. Да, шортики. Это дала чуть Наташа у Амины, да? Да. Чуть Наташа у Амины, воспитательница, да? А Хорошая. Вот эти шортики она дала. а а, -а. а, -а, -а. Да. Ой, надо убирать.